Под Лиза и... Лиз... куки <"Cookie> Pusher. Это как-то даже мило звучит. Привет, друзья, меня зовут Дмитрий Мори. У нас сегодня понедельник. У нас сегодня будет такое немножко необычное понедельничное видео. Вот в чем оно заключается. Во-первых... Мы сегодня с вами будем варить кофе. Потому что мне тут недавно пришла посылка из Москвы от подписчика. Точнее, от подписчиков, которые меня уже давно смотрят. Они мне прислали кофе. Вот этот. Мексико Чиапас. Если я правильно прочитал Сегодня мы его будем варить Я собирался показать его в пятничном видео Где я обычно открываю почту Но у меня там не записался нормальный звук Поэтому будем это делать в понедельник Это во-первых Во-вторых, то, зачем мы сегодня в основном сегодня собрались Мне тут в руки попала вот такая вот книжечка Russian English Short Conversational Book of Clockwell. Colloquial... Colloquial Expressions and Slang 1991 года, то есть уже ему больше 20 лет Оно всего на 2 года младше меня И сегодня мы посмотрим, насколько оно еще актуально А я закрою окошечко, а то там что-то где то бардак опять И сегодняшнее видео еще немножко необычное Потому что обычно я снимаю видео вечером При искусственном свете, а сегодня я решил поснимать при дневном свете Ну что бы нет В общем, кофе варится, главное его теперь не про... Пока он варится, давайте с вами посмотрим, что тут написано. Давайте предисловие почитаем. Предлагаемый вашему вниманию краткий русско-английский разговорник является первой предпринятый в СССР попыткой создания пособия, которое способствовало бы знакомству всех лиц, изучающих язык с бытовой разговорной лексикой и сленгом США и Великобритании, к ощущению, что я чей-то курсач считаю. Его несомненное достоинство состоит в том, что английским разговорным и сленговым конструкциям соответствуют подобранные с максимальной точностью русские сленговые обороты. Ребята, после этого видео смогу уйти куда-нибудь в Бруклин и там пояснять чувакам, а что почем, там за базар и так далее. Тематика диалогов, это надо было без очков произносить, пояснять пацанам... А чё, кого из-за базар? Но. Учитывая этот факт, что в существующих словарях и разговорниках практически отсутствуют слова и выражения, употребляемые представителями общества, стоящими на низких социальных ступенях. Короче, я перефразирую для вас по-русски, скажу. В существующих словарях нету языка, которым разговаривают нормальные пацаны, поэтому, короче, мы сдаем такую княжену. Книжан. Повторения в разговорнике вызваны большой гибкостью англоамериканского сленга и наличием значительного количества синонимических конструкций. Господи, каким языком написано предисловие? Встречи на улице в гостях приветствия. Начнем с самого начала. Здравствуйте. How do you do? Howdy. <laughs> How do you do, мне кажется, представители общества, стоящие там, короче, они так не общаются. Доброе утро. Good morning, добрый день, good afternoon, добрый вечер, good evening. Это типа сленг, да? Привет. Hello. Hi. Hail. Hail. Окей. Okay. Здорово. Good man. <laughs> не знал такого. Рад тебя видеть. Well met. Это я в курсе. Ёлки-палки, кого я вижу? <laughs> Holy cats. Well met. ба ну вот у нас на Чуркине так ребята здороваются Оба, это ты Ну конечно Хуба, хуба, that's you Первый раз такое слышу Эй, пацан Эй, бой Эй, чувак Эй, кида Эй, мужик Эй, гай это интересно? Эй, пацан, эй, бой Эй, мужик, эй, гай Окей Эй, зайка милочка. Эй, honey Ну это согласен, да И дальше, чтобы вы думали Эй, солнышко Эй, куки Эй, малышка Эй, бэйби Эй, приятель Эй, hey, бари, Вот это, кстати, актуально, да Эй, старина Эй, hey, базард Что новенького? What's news? Какие новости? What do you know? Чем занимаешься? What are you doing? Ну да Какого черта ты тут делаешь? What the hell are you doing here? Слушайте, ну, тут прям его можно весь, весь, э, от страницы до страницы пройти. Я сейчас повыбираю самое интересное. Что это ты такой дерганый? Why are you so butted? Сленг, ребята. Ты весь какой-то обломанный. Обломанный, чё? You, you are all pissed off. You are in the doll drums. Ты весь какой-то обломанный. Я такого сленга даже по-русски не знаю. Вот следующее классное. Чего это у тебя такая физиономия в скобочках морда, рожа, кислая? <laughs> как вы думаете, как это будет по-английски? You've got a kisser all pissed off. Cut up. Я устал как собака. I'm dog sick. I'm dog tired. Я, кстати, недавно в коллеге слышал выражение. Ну, тоже, я устал как собака и вымотан. Road hard and put away wet по-моему так, или put out wet, не помню точно в общем, на мне ездили и поставили в стойло всего взмыленного Кофе мне этот пришел из Москвы от Алисы Совушкины. вот что она написала. Привет! А мы с папой примерно год смотрим твой канал, и нам бы очень хотелось отблагодарить тебя за огромное количество новой информации. Спасибо вам большое еще раз за этот прекрасный кофе. Сейчас я его буду пробовать. Я надеюсь, вы смотрите это утром, и вам от этого тоже станет хорошо. Обалденно! Спасибо большое! Возвращаемся к нашей книжечке. Погода хреновая. The weather sucks. Актуально. Хандра у меня. Депрессия. It gets me down. Сплошные обломы. Got troubles. Got a can of worms. Банка червей. Ну, типа, да. Тоска зеленая. Знаете, как будет? Драг. Я случайно открыл на этой странице почти, но... Послушайте, какой тут идет замечательный сленг. Сплошные обломы, тоска зеленая, скучища. Я еле на ногах стою. Я уже от тоски дурею, у меня депрессия ломает меня. Отцепись от меня. В общем, выражение, которое очень характерно для русских утром в понедельник. I'm down. I'm down. Надеюсь, что вы... Нет. Я тебе звонил, хотел потрепаться. I've called you to jump. To jump, потрепаться. То есть, челюсти, не челюсти, а... Uh, Трепание. Я тебе звонил, хотел потрепать языком. Уточнение. I've called you to shop lies. To swap lies, простите. To swap. s w -O -P. Ломает меня к телефону подходить, брат Тюня. It gets me down to answer. Я не знаю почему, но по-русски Ломает меня к телефону подходить. Звучит вот так, а по-английски It gets me down to answer. Звучит как-то более благородно, я не знаю почему. Нифига себе, знаете, как по-английски сказать «нифига себе». крики Или good grief. Когда человек тебя не слышит. Эй, старина, тебя что, глушняк давит? Hey, buzzard, you are cloth-eared. Эй, глухомань. Hey, cloth-eared. Что-то я не усек, что ты там мне сказал? Эм... А... Didn't get a load of what she said. <laughs> Я не знаю, почему так работает. Фигу, Not a snap. А это мой братан. Сестрица. That's my sib. Видимо, сокращенная от siblings, родственник, типа, that's my si. Не bro. Не sis, а си. Интересно, так говорят еще. Крутая горло, чувиха, Блин, это вот это 90-е, реально 90-е. Я помню это в детстве. Хача. Wing. Подлиза и. <клес> Лиз. Cookie pusher <свят> Это как-то даже мило звучит по-русски. Ты ж полис. А по-английски: You are such a cookie pusher. Hey, cookie pusher. Урок два, Задание номер один: В ресторане с друзьями. Listen and repeat. Надо бы червячка заморить Feel like refreshing my inner man, моего внутреннего человека. Пожрем на халяву. Think, will fresh какой хитрозадый. Very cagey of you. У меня от такой еды понос. This sap give me runs. Паршивый кабак. Crappy tine lay. Вы меня споить задумали? Gonna zonk me? Zonk. zonk. Мне уже по шарам дало. It wings me out. Прослушайте диалог. Обалденное вино, друг. Fab wine, friend. Да, мне уже по шарам дало. Yes, it weakes me out. Интересно, с какого класса это уже пора? Уже можно проходить? В общем, ребята, что я вам могу сказать по поводу вот этой книжки? Мне кажется, это замечательная, очень интересная и поучительная книжка, потому что, вызубрив ее наизусть, вы можете попасть в другую страну и приобщиться к очень-очень-очень необычным кругам общения, которых туристы обычно не видят, если им сильно везет. Вы можете побазарить пацанами за жизнь с этой книжкой, кинуть кого-то на бабки. Мне интересно, как это вообще издали. Многих этих выражений я не знал, я не знаю почему. То ли а, мне в жизни такое не пригождалось, то ли что. Пишите, что вы думаете по этому поводу, ребята. Я даже не знаю, есть ли у вас такая книжка, видели ли вы что-то похожее и... Какие другие вариации слов и выражений из этой книжки, возможно, более интересные и более современные, вы знаете. Хорошего вам дня, ребят, хорошего вам кофе, хорошей недели, скоро с вами увидимся и всем пока.